Мам, ты не против, если я попою? Всем здорово, здорово, здорово, мы сейчас поем. На седьмом этаже за семь часов счастья Спасибо тебе и знаешь, теперь увидит повновь тебя Молодость Давай уедем из этого города Давай уедем туда, где не холодно не слушай никого, все получится в жизни это очень красиво. Желаю здоровья. Спасибо. Я раскрашу небо в синий. Видишь, это так красиво. Я раскрашу счастье в красный, чтобы все было прекрасно. Сердце бьется сильно-сильно. Мы с тобой, герои фильма, отыграли свои роли. Ну и все, сори. На, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на. А мне 18, нечего стесняться, Нечего стесняться, молодость простит. А мне 18, давай целоваться, Давай тусоваться, пока город спит. Давай уедем из этого города, Давай уедем туда, где не холодно. И я не хочу думать ни о чем, Когда рядом с моим плечом твое плечо. Я обожаю тебя, русская девушка. Спасибо. Thank you. Я смотрю наши старые мультики в темноте. -ху -ху. Ладно, поем песня.